Да, это так здорово. Вообще я жила жизнью обычного человека. Я была такая бизнесмен. Я занимала всегда вторые там, роли в компании. Три раза в год отдыхаешь. Каждые два года покупаешь новые машины. У тебя появляются новые квартиры. Некоторые из которых очень надо купить, но ты их никогда в жизни не видел. Вот у меня, например, была квартира рядом с Кремлевской, рядом с Кремлем Казанским, и я ее никогда не видела, но зато на нее я работала по 12 часов в сутки, Круто. соответственно, ну, у меня был уже второй брак. И я считала, что у меня идеальная семья. Что вот я так люблю своего мужа, он так любит меня. И что мы такая правдивая пара. И только немножко, а может быть и множко, я переживала очень сильно за свою дочь, которая в Скорпион, и которая вела себя абсолютно непредсказуемым образом. Для меня она была ангелом. Я вообще, ну, я так ее всегда любила. Но то, что она вообще творила, никак не, не соответствовало с видом идеальной семьи. И вы знаете, я тогда уже понимала, что что-то тут не так. И может быть даже в моей идеальной семье что-то не так потому что не, не может вести себе ребенок непредсказуемо Но взять и не пойти в школу, например. Я вообще не знаю, где она будет. При этом возвращаясь с абсолютно ангельским лицом, вот, и любое ее слово я готова была принять вообще на веру. Любой ее поступок, я просто не знала, в какой конец города она уедет, понимаете, что с ней будет. Я не знала, я приду домой, она будет вообще или нет, эта чудесная девочка. Или она соберет чемоданы, возьмет ролик и уедет, понимаете. И все как это с этой счастливой жизнью, как-то это не очень совпадало. А потом у меня наступил момент, удивительный момент, которого я очень благодарна сейчас. Но тогда в один миг, это образ того, как я живу, он ровно как айсберг перевернулся. И я в один момент потеряла все. Это тысячи женщин испытывают, тысячи. Я потеряла эту любимую семью. Я потеряла огромную часть бизнеса. Мой муж, которого я считала вообще идеальным человеком, ну, запросил у меня то все состояние, которое мы зарабатывали с ним вместе. Мы работали на одном предприятии. У нас был общий бизнес, который приносил нам ну, хороший по тем временам доход. И я стояла перед фактом, что мне это нужно было все отдать. Отдать быстро, мгновенно. И тогда я буду свободной. Абсолютно свободной от всего этого багажа. И вы знаете, я уже занималась в Амальгауте. И я уже знала одну очень важную вещь, что какой ты, такое твое окружение. Какой ты на самом деле, такая на самом деле твоя жизнь. Я это знала, но дышать я не могла. И тысячи женщин, пусть напишут в чатах, кто это испытывал или понимает, о чем я говорю, я стояла перед окном и думала, как бы мне вдохнуть. И как бы мне выдохнуть. Не то, что я не спала вообще, я там я не ела вообще. Я вообще не знала, как я вытяну это все. Как я вытяну свою дочь. Что я ей скажу. Ну вот понимаете, почему вообще, чему я ее научу, что я вообще могу. И в этом удивительный этот Фомальгаут, этот, эти удивительные знания, этот удивительный клуб, он дал мне возможность включить дух. Просто включить дух и сказать, что если жизнь забирает, пусть это уходит. Потому что на смену этому придет что-то новое, необыкновенное, о том, о чем даже ты не можешь мечтать. И я сделала все так, как ну, некоторые люди говорили, что и ненормальное. Но потом оказалось, что это правильно. Я раздала все. Я раздала всю необыкновенную мебель, все чудесные телевизоры, вообще все у нас, все, что было. Я сожгла всю свою одежду, ненужные фотографии, вообще ненужные предметы. Потом я продала свою квартиру и просто сняла эту квартиру. И надежды на то, что, знаете, что я восстановлю бизнес, честно говоря, что у меня появится вторая половина что я вытащу, что мой ребенок будет чудесным, светлым, абсолютно честным человеком, каким-то необыкновенным. У меня, вот правду вам скажу, у меня не было на это надежды. Но я прям думаю, Господи, ну зачем-то это все происходит? Почему ты поощряешь меня, когда я не понимаю? Или забираешь у меня что-то, когда я не понимаю, за что. И есть на свете какое-нибудь средство, чтобы я поняла, зачем я живу. Ну зачем я живу? Ну что, я живу только ради того, чтобы ходить на работу, работать по 12 часов, зарабатывать эти деньги, потом тратить их на какие-то машины, квартиры, на какие-то шмотки, чтобы уезжать в какие-то далекие страны. И все это одно и то же. И люди вокруг меня 20 лет собираясь за столом, говорили одно и то же. И я не хотела этого. Я не хотела. Я хотела принципиально другую, принципиально новую жизнь, где я понимаю, зачем я живу, какое мое предназначение, какой тот подарок судьбы, необыкновенный магнит. И там я услышала в Фомальгауте, что есть такое, что у каждого человека есть необыкновенные способности, о которых он даже не догадывает. И так все и случилось. И Фомальгаут, и клуб. Но вы знаете, я не пропускала никогда и ничего. Я хотела абсолютных изменений. Я хотела полностью изменить свой характер. На некоторые тренинги мы ездили по три раза. Мы ездили во все города. Я сказала себе, что никогда, я вообще не буду думать, каких это денег стоит. И вы знаете, ну вот... Всем женщинам, которые попадают в трудную ситуацию, которые не верят в то, что возможны другие изменения, возможно, другая жизнь, возможен другой партнер, удивительный человек, который никогда не спросит, ты почему так поздно, который знает, что ты так поздно, потому что так надо, который будет вместе с тобой заниматься который будет с уважением относиться к твоей дочери, к твоей семье, и который никогда не будет спрашивать, сколько нужно денег для того, чтобы твоя мама была здорова. Он просто будет их отдавать и все. Ну вот это так, вот этот клуб, этот фамальгаут, и вот такая судьба.